Однажды, когда я стоял на улице и раздавал листовки и при этом был в футболке с надписью большими буквами «Евреи за Иисуса», ко мне подошел молодой человек по виду еврей и вместо «Здрасте» спросил «Вышло действительно верите, что девственница может родить?» Для меня это было немного неожиданно. Я помедлил с ответом. Ну и такой, естественно, ответ был бы «Ну да». Верю, Но, знаете, как всегда, за этим вопросом явно стоял другой вопрос. Типа, как вы могли докатиться до этого? Как можно в наш век высоких технологий и великих достижений науки верить в такую нелепицу, как рождение ребенка от девственницы? Поэтому я, помедлив ответил вопросом на вопрос, как истинный еврей. Скажите, а вы верите в то, что Моисей раздвинул воды Красного моря? Я так подозревал, что это сторонник иудаизма. Теперь ему настала очередь удивляться. И он так ответил, ну да, верю. Так нелогично ли, говорил я ему, предположить, что если Бог может сотворить такое невероятное чудо, как раздвинуть воды Красного моря, неужели же ему будет трудно сделать другое, правда, тоже невероятное чудо, чтобы ребенок родился от девственницы? Библия учит нас, что Бог может все. Он всемогущий, для Него нет ничего невозможного. Для меня лично нет сомнений, что Бог может сделать так, чтобы девственница родила. Есть другой вопрос. Может, Он может, а действительно ли Он сделал это? Новый Завет утверждает однозначно, да, сделал. Любопытно, что даже в Ветхом Завете, если сказать на еврейский манер, в Танахе, есть упоминание о том, что Бог собирается это сделать в будущем. Знаменитый пророк Исая более чем за 700 лет до Рождества Христова записал в своей книге в 7 главе, в 14 стихе. Вот дева, то есть девственница, во чреве примет и родит сына и наречет ему имя Иммануил. Иммануил в переводе означает «с нами Бог». Христианские богословы уверены, конечно, что здесь речь об Иисусе Христе. Но вот иудейские богословы не согласны, и дебаты не утихают все 2000 лет христианства, наверное. Я сам лично был свидетелем публичного спора между известным христианским богословом и известным раввином. Кстати, оба были евреи. Аргументы иудаизма следующие. В русском переводе просто неверно перевели. Там, когда перевели словом «дева», в оригинале стоит слово «алма». В современном иврите «алма» означает «молодая, незамужняя девушка». Она может быть как девственницей, так и не девственницей. И поэтому, мол, переводить надо было так. Вот, молодая женщина примет в очреве и поднесет сына и наречет ему имя Эммануил. Ну хорошо. Аргументы христиан, на мой взгляд, более весомые. Да, это правда про значение слова «алма» в современном иврите. Но дело в том, что Исаия говорил на древнем иврите. А вот библейский иврит говорит нам следующее. В Танахе слово «алма» употребляется семь раз, и каждый раз однозначно в значении «девственница». Более того... Когда книга пророка Исаи была переведена на греческий за 200 лет до Рождества Христова, и, кстати, правоверными иудеями, которых очень трудно заподозрить в предвзятости, в излишней любви ко Христу, его просто тогда еще не было и в фамилии, точнее, его Рождества. Так вот, они перевели слово «алма» словом «партенос». На греческом это слово имеет лишь одно значение – девственница. Итак. Что же получается? Подведем итог. Первое. Бог может сделать такое чудо. Второе. Ветхий Завет рассказывает нам, что у Бога были такие планы более чем за 700 лет до Рождества Христова. А Новый Завет утверждает, что это таки состоялось. Нелогично ли поверить, что действительно Иисус родился от девственницы? Нелогично ли поверить, что Ветхий и Новый Заветы не противоречат друг другу.